Итак, всем привет, с вами Кирик, и в данном видео я буду говорить вам о 15 игр э, с друзьями, чисто поиграть в Рублоксе. Довольно интересная штучка, которую, наверное, я очень долго думал делать или не делать, ну и в итоге я додумался все таки сделать. И сейчас я вам расскажу топ-15 игр для двоих, там троих, ну короче, компашка с друзьями, чисто поиграть, вот. Сразу говорю, что э, э, все места, которые поставлены мной, они, это чисто мое мнение, вы можете как бы особо как бы, ну, не вдуплять, поэтому это чисто мое расставление по местам, поэтому если вы считаете, что она должна быть на каком-то другом месте, то ну как бы э, сорян. Поэтому все, приступаем к пятнадцатому месту итак 15 место буга буга данная игра создана в 2017 году может быть я ошибаюсь но похер вот буга буга это такая игра где вы должны выживать типа ну как в майнкрафте только это в роблоксе типа ну короче типа того вот и в этой игре вам нужно выживать также апать левел, искать еду и как бы все и вам нужно еще построить базу ну конечно же тут есть гриферы так что будьте аккуратны да вот потому что гриферы там тоже есть поэтому да будьте осторожны вот ну а также там еще всякие есть крутые приколюхи там есть всякие руды там всякие херовины речки всякие там ну и прочая штучка ну короче буга буга это охрененная просто игра, где вы можете чисто поживать, П... как это называется, повыживать э, с другом, вот, да. Ну там еще надо его э, себе, как бы это, ну это самое, как это называется, Ап апать, во, апать, короче, повышать уровень, чтобы построить что-то. Ну там еще каждый есть, мы можем создать свое племя, это тоже делается на, на кнопочку английскую Т. Вот, если вы хотите созреть время и пригласить друга, чтобы вы смогли там что-то -то поставить, э, тотем, чтобы друг видел. Ну, короче, сами там разберетесь, в принципе, чего я вам рассказываю. Короче, буга-буга, это крутая игра, а мы переходим к 14 месту. Ну что ж, погнали. Так, на 14 месте у нас останавливается Хоррор Джуди. В Джуди вы должны, э, как бы, пройти в карту до конца и в при этом там всякие есть монстры то есть там всякие есть аниматроники это короче типа фаст нагет спрейди только лишь немного по-другому вот э, сейчас вы видите там немного геймплей игры потому что мне лень самому снимать геймплей и все вот это вот ну короче как вы видите в геймплей там как бы все офигенно мы я короче с подругой в это уже играл довольно очень интересная игра реально интересная мы с ней там отсидели целые три часа и мы за три часа смогли пройти данную игру и там и короче рекомендую людям которым нечего делать чисто вот пройти ее потому что реально затягивает эта игра просто вот вот поэтому да вот, и поэтому игра очень э, затягивающая, вы можете даже прям вообще не заметить, как быстро время пролетит, вот реально, поэтому так вот, вот, ну короче, игра реально крутая, там всякие скримеры, типа аниматроников и все вот это вот, э, ну, конечно же, они не страшные, но как будто они страшные, ну, короче, по-разному, вот, и, короче, вам нужно дойти до конца и убить э, самого главного босса, там, вот, ну, в принципе, я вам не могу объяснить словами, это надо чисто проходить самому, потому что, ну, вы не поймете, если вы сами не пройдете, типа, ну вот и все, короче. ну, в общем, вот такой вот, вот такая вот игра. Надеюсь, вы, наверное, нашли то, что надо, типа, ну, для любителей хоррора это пойдет, поэтому да, пойдет это для любителей хоррора, поэтому да. Ну, а мы переступаем к 13 месту, ну что ж, погнали. Итак, тринадцатое место. СQт Гейм. Ну это в принципе логично, самая популярная игра на данный момент, потому что она просто хайпит весь YouTube, весь тиктоки и хреноки и прочее говно. Вот это. И даже теперь это есть в Роблок. Вы можете поиграть с другом, так и один, ну по-разному можете как бы. Тут как бы все зависит от вас с кем вы будете. Ну вы можете и один, можете два, можете три. Ну вообще без, без, без разницы, короче типа, там просто надо выживать, ну, в принципе, и так логично, и там, <гум> я не знаю, что вам объяснять, вы, наверное, и так знаете, что там делать, ну, некоторые, наверное, не знают, типа, там, ну, я, к сожалению, не могу вам объяснить, это, зайдите на другой там, видео про гайд, что там, как делать, и все, как бы, потому что я не собираюсь объяснять, вот, все, переходим к 12 месту. Итак, 12 место занимает холифик хаусинг. Тут вам нужно выживать на островах, где находится дом, и вам нужно выжить. То есть последним выжить. То есть вам нужно одному выжить, попытаться как-то. Ну, это довольно сложно, я сразу говорю. Там типа разные штучки даются, там типа может любая что-то херня выпасть, там всякие херовины. Вот. Ну, вы на видео увидите, как бы это не мое видео. Я видео себе беру как бы с ютуба, потому что, ну, я снимать не особо хочу, вот, да, вот как вот, вот так вот, короче, выживаешь там, и, короче, у тебя, типа, потом ты выиграешь, и тебе дадут, типа, ты, Виктор, ну, короче, чисто для двоих пойдет, там, для одного, и, ну, короче, безграничное количество, опять же, вот, ну, если хотите, то Играйте на здоровье, ссылка, все ссылки на плейсы находятся в описании, если что, так что, если вдруг вам понравилась какая-то игра, то ссылочки в описании находятся, так что так вот, вот, ну, вот так вот, переходим к одиннадцатому э, месту, все, давайте, погнали к одиннадцатому месту. Итак, 11 место занимает Natural Disaster Survival. Здесь вам нужно выживать в стихийных бедствиях, которые происходят прямо сейчас. Вон там водопад какой-то, э, вон там люди падают, да-да. Э, вот, да-да. Э, и вот, короче, вам нужно, короче, выживать в такой херне. То есть вы там просто, типа, выживаете. Там вы можете еще купить геймпасы за 800 бакс, там шарик есть, чтобы летать, ну, прыгать высоко. Вот. Но это я, если еще не рекламирую ничего. Вот, поэтому, да. Вот. И вот вон там у них метеор какой-то шоудер. Ну, короче, метеоритный дождь. Вот. И вот такие вот стихийные бедствия. Они там разные бывают, так что... Это не только вот эти вот два. Вот, да. Ну, в общем, вы поняли. Вот. Ну, в общем, что еще тут показывать? Просто типа выживать. Там. Переходим к десятому месту. Все, погнали к десятому месту. Итак, 10 место занимает э -э, Снарк бит и Здесь вам нужно выживать от акулы. То есть вам нужно убивать акулу э пушкой. То есть пушкой. Пушки можно купить в магазине. Там разные пушки и другие есть еще. Вот акулу вы должны убивать, она находится в воде. Э -э сверху находится значок э -э акулы жизни. Вот, ну в принципе тут тоже все понятно и так понятно. Вот в сторы вы найдете там лодки можете купить и, и пушки ну и также другое что там еще вот. если хотите что-то купить то да. а если а, ну еще и как добывать эти коины вам просто нужно выживать в раундах и вы получите за это какие-то коины вот ну переходим к девятому месту так девятое место занимает sky но только в рублоксе вот так вот выглядит SkyWars в Роблоксе, в принципе это то же самое, что и в SkyWars в Майнкрафте, только тут немного как бы в Роблоксе графики, вот. В принципе там надо то же самое, что и в Майнкрафтовском в SkyWarsе делать, поэтому тут как бы и так все понятно, думаю, вот. Переходим к восьмому месту. И восьмое место у нас занимает доход Если честно, доход это единственная популярная игра в стиле GTA, ну почти как GTA-шка, ну... Но... В принципе, ну практически как ГТАшечка, ну что-то такого похожего типа, вот, ну и в общем там вам нужно воровать деньги из банкоматов, там кассиров и прочие вот этого вот дерьма, вот. Там же еще есть всякие вот эти вот дебилы, которые стреляют тебя ну там чисто без читов вам там делать нехера, я сразу говорю, поэтому как бы лучше вам запастись там читами, потому что без читов вы там, короче, как бы помлете сразу. Вот реально. Вот, поэтому читы там очень хорошо спасают. Набег особенно и налетание. Это самые главные два чита, которые у вас должны быть. Потому что если у вас их не будет, то тогда как бы вам ГГшечка обеспечена. Переходим к седьмому месту. Итак, на седьмом месте у нас расположился Build Blood for Treasure, там где вам нужно построить лодку и добраться до конца препятствий. Конечно, я там профессионал, у меня там есть уже фарм хороший, ну а у тех, кого нет фарма, я сожалею, ну да, потому что вам лучше бы сделать нормальный такой лодку, чтобы доплыть, чтобы доплыть главное, Вот. Ну, в общем, больше нечего говорить, типа, ну, типа, просто, типа, зарабатываешь голды, и все и покупаешь в магазине, там, что нибудь например, сундук такой же. Ну, короче, переходим к шестому месту. Итак, на шестом месте у нас положился The Rake, где вам нужно выжить от рейка. То бишь, вам просто нужно выживать от рейка, и все типа, до утра. Вот, вот этот рейк перед вами, вот этот вот рейка вам нужно, короче, выживать. Если вы не убежите от него, то он вас сожрет и сделает вам скример. Да-да-да, <laughs> вот поэтому, да. В общем, вот такая вот игра. Там чисто выживать, там еще есть магаз, но я не могу показать магаз, потому что у меня компа нету, есть телефон и видос этот я взял с ютуба. Вот, поэтому переходим к пятому месту. И на пятом месте у нас находится scp 3008 как вы все ее обожаете. В этой игре вам нужно построить базу и выживать. То есть там надо собирать еще хавчик, аптечки на всякий случай, если вас цепи ударит. Ну и все такое. В принципе, вот такой вот бойц. Мне кажется, мне больше ничего не надо, в принципе, рассказывать. Вы довольны и сами знаете. Вот все, переходим к четвертому месту. И на четвертом месте у нас находится Breaking Point. В этой игре вы выживаете... И режетесь ножами на дуэли. То есть, сначала у вас там, короче, рандомный может быть любой э, режим, например, там, пистолета стрелять, рулетка такая, чисто русская рулетка, типа, она по часовой стрелке идет, или против часовой, я уж не вспомню, вот. И когда будет два человека, вы будете драться на ножах на один, один на один, как бы, да. Еще есть дуэль, вот, ну и другие всякие там еще есть штучки. Также еще есть там мюдер мод, то есть вы убиваете один пистолетом, вы только один убиваете, а другие должны угадать, кто это из, из, из вас э, мюдер, вот. Ну и прочее, прочее, прочее, вот. Думаю, больше не нужно объяснять, поэтому все, переходим к третьему месту, к тройке лидерам. И на третьем месте у нас находится Power Battles. В этой игре вы должны отбиваться от зомбарей то есть вы должны отбиваться от них и прочее прочее прочее то есть вам нужно чисто отбиваться от зомбарей просто убивать их э, всякими своими э, персонажами персонажей можно покупать в магазине там очень много разных всяких персонажей фермы и так далее то есть вам нужно прокачиваться там э, то есть все вот это вот делать вот. изначально у вас будет только лишь скаут и еще что-то. Рекомендую вам покупать э, снайпера, потому что он дает очень большой урон, поэтому его лучше покупать. Э, первым делом, если вы новенький, вот, поэтому вот так вот. Вот, переходим ко второму месту. И на втором месте у нас находится Flazy Facility. В этой игре вы должны э, взломывать компы, либо же спасать э, своих выживших, ну, то бишь свой, свою команду, вот, э, да. Компов вам надо сломать Либо взломать, либо 5, либо 4 Бывает по-разному Вот, если вы бис, то вы должны Ловить, как бы Этих человек, ну, survival Вот видите, посадили Там челика, он сейчас должен Его спасти Вот, ну и вот так вот Продолжается, так вот Игра, вот, ну в принципе Вы, наверное, уже суть поняли Вот, и потом, как бы все, когда вы взломаете компы, вам нужно побежать к выходам и зумать, ой, точнее, открыть выходы. Икс 2 находится на всякий случай, если будет охранять другой выход э человек. Ну, короче, вот этот бист. Вот, ну, короче, вы поняли, все. Переходим к первому месту. И на первом месте у нас находится Мюдр Мистери 2. В принципе, вы все эту игру знаете, как бы Мюдр мистри 2, там где вам нужно, если вы Мюдр, вы должны всех зарезать. если вы Шерих, вы должны обезвредить Мюдора, то есть убить его, то есть раз... узнать кто Мюдр и уебать его, ну вот так вот, проще сказать-то. Да. Вот, если вы сурвайвал, то вам нужно прятаться, это 100%, ну, либо же коины собирать, коины это очень хорошая штучка, эти от вама, это, это очень хорошая штучка, потому что вы можете что-нибудь купить в э, магазине, а в магазине нужны эти коины, поэтому, как бы да, вот. Вот такой вот топ получился, не знаю, вам понравилось, не понравилось, но вот такой вот у меня топ получился. Не знаю зашло ли вам это не зашло но чисто я сделал этот топ 15 и потратил на это время два часа два часа я искал все игры которые можно поиграть вдвоем то есть все игры можно бы поиграть в компании чисто вдвоем втроем там четвером э, вот вот так вот так что вот так вот если если что все ссылочки на игры которые были в топе находятся в описании там все написано название игр, чтобы вы не запутались просто, типа ссылками. Вот этими. Вот, да. Вот. Ну а также вступайте в наш дискорд сервак. Ссылочка тоже есть в описании. Можете там, короче, в моем Discord сервере посидеть, почитать. Да. Вот. Ну, еще а еще. Ну, вот, все. Вот. Если вам помог с выбором игры то поставьте лайкос пожалуйста, потому что я, если честно, уже замахался снимать вот этот видос, который вот никак не могу никак закончить, вот, и, наконец-то, я его, наконец-то, закончу, вот. Э -э поэтому вот так вот, ну, короче, все, с вами был Кирик. подписывайтесь на канал, ставьте лайкос, я уже сказал, конечно, ладно, вот, ну, короче, все. Всем до да всем пока Следите следующий видос, как говорится, все